Сколько вообще у нас избирателей ну, сейчас, например, 1620, да? Спрашиваю, а сколько вообще уже проголосовывали? Она сказала, 1108, я говорю, 70% проголосовывали. Да, мы что-то работали, все в порядке. А можно знакомиться с книгами? Я хочу посмотреть, что они заполнили. 1108, минуты. да, из 1600 избирателей. Ну вот, я спрашиваю, можно... А, а спрашиваю, где ужины, вот ужины. Мы с ними идем на выездное заседание? Нет, не идем. Я говорю, подождите нашу нет заявок, есть одна, так идем или не идем? Идем. Ну, покажите говорю, протокол, кто назначит, ходили, вы знаете ничего не показал. Говорю, можно с книгами знакомиться? То есть, отказала, Нельзя. Да. А. Она все фиксировала, она говорит, нельзя. Я спрошу, спрашиваю, почему? Потому что мы там все сзади Я говорю, вы занимаетесь своими делами, да, я такой же членчик, как там, если даже карантин, девочка выйдет и стала, я знакомлюсь с книгами, при вас, я же не вношу их куда-то, а вдруг, говорит, вы их украдете и убежите говорит, Ты что нормальная, товарищ? Вот сидит милиционер, он следит за порядком. Твоя задача не ловить меня. Твоя задача проводить выборы закона. Вот милиционер меня поймает. Нет, я ничего не покажу. Говорю, Хорошо. Можно мне ознакомиться тогда с бюллетенями оставшимися? Потому что я не уверен, там, в каком они состоянии. Правильно и там печати стоят? силе Вот если я хочу как член ЧПРГ, который имеет право знакомиться, он говорит, нет, я тут начальник, твое место у, там, у собаки сидит на том стуле, потому что я распределил тебе обязанности. Говорю, так подождите, все-таки протокол есть, потому да, что у меня такая обязан это я, потому что я тебе могу приказывать, объяснить. вы не можете мне приказывать, какой ЧПРГ, как и вы. Причем она говорит, я, она до этого сказала, что она всем про такое показала, и мне в том числе, я говорю, хорошо, если так, то тогда я прошу выдать его под роспись, да, как документ. Нет, мы вам ничего не дадим. Я говорю, дайте бюллетени ознакомиться Мы вам покажем состояние двух метров, потому что карантин, я говорю, вы мне дайте в руки, я при вас ознакомлюсь, вы опять их украдете и убежите. Соответственно, то есть ни, ни одного документа не показали, ничего не выдали. Соответственно, новый, новый, новый, да, ну того что выгнали, соответственно, да. председателя и всю комиссию. Только остался вот этот товарищ из администрации. Вот этот представитель администрации, он уже со мной Дракул, он со уже со мной оскорблял меня матом уже. Вот этот строитель администрации. Вот такая история. До сих пор я ни одного документа не получил. Сейчас она что-то показать, но вы слышите, только что я на своем месте сидел. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Там есть кстати, а то сейчас у не помогут. надо бы перешитать, надо бы вытащить. Снимайте, пожалуйста, через комиссии в Черкассе, подойдите, пожалуйста, на безопасное расстояние. У вас я нету страх, на полтора метра. Если вот смотрите, у меня регелика, 40 метров. Ходила знакомить члена комиссия с книгами из протокола, на что он мне сказал? Отказался. Все я сказали, отказался. что это было 10 Уважаемые члены комиссии, я прошу, да, не И знакомиться 10. с книгами избирателей. Меня... Отойдите, Отойдите, пожалуйста. что мне доложаете? Отойдите, пожалуйста. Дайте, посмотреть людей. Какой у вас адрес? Извините, у нас просто большой человек. Да. Извините, а тот человек, о котором вы говорили, что он хватал вас за руки, он как-то это хор... объяснял причины, почему он это делает? А, он, думаю, а, то есть он полицейский исполняет команды председателя ВИК? Да, именно. какой ага. вот товарищ майор? Это, это... неправда. Было сопротивление. Вы Хорошо, а вы... Он отказался, ага. он начал оказывать сопротивление. Хорошо, а вы говорите, что ему назначено сидеть там, а какую я... задачу он там выполнял? выполнять должен был бы? Не было преступления. А. Я прошу зафиксировать на камеру бездействие всех членов ЧПРГ. Они несознательно присутствуют при нарушении закона и не исполняют свои обязанности, чтобы препятствовать нарушению закона. Они обязаны знакомить и знают они об этом, потому что я им об этом рассказываю и сделаю приглас. Член ЧПРГ. В от должности имеет право я на участие знакомиться со всеми документами. Вы слышали меня? А вы держите. Я, я прошу вас слышали. выдать бюллетени, я слышу вас. Прошу вас выдать бюллетени для ознакомления. Я считаю, что вы их заполнили неверно и хочу убедиться в том, что это не так. Вы фальсифицируете выборы не предоставляя члену ЧПРГ проверить бюллетени. Вы лично могли их заполнить и поставить туда отметки. Не те, которые поставили, а избиратель... а а вы... избиратели. Вопрос простой. С утра председатель заявил, что 1600 избирателей на участке 1100 с лишним уже проголосовали. Ставьте, Я хотел выдел... в 8 утра убедиться, что, это, ставьте, именно... что это именно можно, что это так. Да? Для этого можно было просто посмотреть да? Не трогайте меня руками, послушайте, девочки. Не трогайте не меня руками, Пожалуйста. Ну, проблема, одевайте очки. Если... А, Уйди, Николай, полиция. Полиция? А полиция. полиция. Полиция. А да бля, Полиция. Полиция. Полиция. Полиция. Полиция. Полиция. Полиция. Полиция. Полиция. Полиция. Полиция. Полиция. я Полиция. Полиция. Расстояние а полтора нет. метра. Все, Дядя. Простите, а зачем вы берете паспорт в руки? Потому что вы мне мешаете работы. А я не вижу. А. я вам показала протокол Потому что у меня напечатанный документ, а у вас рукописный. Ну, какая ну, у, у нас принтер не, не работал. В чем проблема? У вас я не, не, работал? Ну, не работал. Мы вчера справились все технические ошибки. Сегодня он заработал. Кто-то участвовал? Не, не тот, кто светит документы, документы какие-то странные. Вот. Ну странные, потому что по словам членов комиссии эти документы сделаны сегодня утром. Значит, стоит дата 30 число, времени нет. Вы же можете их испортить, как они могут Я член комиссии, могу испортить бюллетени? Они сделали этот протокол на коленке сегодня. А подписали его 30 числом. Протокол изготовлен только что при мне. Она его сидела, в комнате писала. Я видел это собственными глазами. Протокола вчера не было. Они его не подписывали. А другие члены ВИК не хотят с ним ознакомить сегодня. Даже под роспись, не хотят выдать копию. Я не знаю, что в нем написано. Вот смотрите, сейчас опять какой-то новый акт составляют. Я чем-то мешаю работать. Выполняю свои должностные обязанности. Я им мешаю фальсифицировать выборы. Понимаете? Я им мешаю фальсифицировать выборы. Они ничего не пишут, они ничем не занимаются, они не готовят там чай, кофе, они просто сидят и игнорируют законные требования члена комиссии с правом избирательного голоса, считая, что они имеют право нарушать закон. Взять документы в руки. Я имею право на это. Это написано в округе. Если нельзя, мне взять в руки. Пусть мне дадут копию. У них есть специально серок. Смотрите, мне могут сделать копию и дать мне в руки. И тогда не будет контакта между нами. Что я незаконно требую? Надо говорить о том, что я ничего не знаю. Вы их сейчас нарушаете закон. Еще пиши, раз повторяю, исполняйте обязанности, не которые не вам предписывают закон. А что вы пишете? Жалобы пишут. Надоело. Члены комиссии все видят, что открывают выборы и не дают нам работать. Проголосуем. О а чем вы считаете, эта история должна закончиться? Я думаю, что нужно привлекать к ответственности таких председателей, соответственно, и признавать незнакомыми такие выборы Все готово, я посмотрю, я там это. А может, Вы бюллетени вы не делали. Бюллетени я вам показала. По одной, да я не требую ничего противозаконного, я как раз требую все делать в рамках закона. Это моя задача, чтобы все было по закону. Я не комментирую правильный закон или неправильный закон. Я прошу только одного, соблюдение закона о выборах. Если подскажете, где мое заявление, я буду А где председатель? Во время Во время... Все еще на 5.8.9. Сейчас ä, председатель Вик обещал некоторое время назад сделать ксерокопии документов и передать их ä, нам. Пока этого не случилось. Также член Тик заполнил заявление, связанное с Нарушением, которые они здесь о котором они здесь заявляют. Будем разбираться. Я правильно понимаю, что сейчас председатель должен заверить ваше заявление и передать уже ксерокопию, которую он обещал передать? Да я вообще сейчас не очень понимаю, что происходит. Председатель Ангелина Сергеевна забрала мое заявление уже минут 15 или 20 лет назад и скрылась в неизвестном направлении. на избирательном участке ее нет, и на не телефон не отвечает. На телефон она не отвечает, а, может быть уточнить у завестителя председателя? Нет, следующая, после фотографии. Сейчас, пожалуйста, а вы заместите? А представьтесь, пожалуйста. Юрий Антон Анидович. Анатолий Анидович, вопрос, а где ты но ну, она ушла, по Отложим для лампу, нет? Но сейчас придет она. Уже больше 20 минут, нет? Она ушла с моим заявлением в туалет. Но Она с ним придет. А в кабинете, похоже, что она закрылась в кабинете? Кабинет... У вас есть ключи к твалиде? Кабинета есть. А давайте сходим, посмотрим, может быть, она там. Не могу место покинуть. А зачем председателю может понадобиться заявление в туалете? Может, она его положила куда-то? Но я не понимаю, почему 20 минут мое заявление где-то ходит. Ушло да, с, территории, с, территории, с, с территории избирательного участка. Я это не понимаю. Я читаю. Я, я читаю. Так, так, так, так. так, подождите. слишком как Я читаю. Ну, мне что делать? Отходите, у нас... Выдавать мне мое заявление, пожалуйста. Да, да. Отходите, пожалуйста, вы мешает. На одной странице? На одной странице должно быть где-то Да. Из 21, должно быть 15 подписей. Да. А там на первой и второй странице а там, по одной и э... две подписи. По одной две подписи, максимум. Да. На некоторых ноль подписчиков. Да. По голосовому 1200 человек. Начали рассказывать с помощью и полиции, в том числе, что я их тут матерно оскорблял, ругался нецензурно. Милиционер посоветовал ему написать. Заявление в полицию о том, что я нецензурно выражался, сковрался, то есть мелкое хулиганство. И сейчас она поедет в этот самый отделение полиции подавать соответствующее заявление о моем э, хулиганстве на участке и препятствии выборам. Вот, вот мне показали такую памятку и начали объяснять, что на самом деле на основании этой памяти, которая сделана для голосующих избирателей, да, я как ЧПРГ не могу никому к кому подходить, не могу к столу подходить, понимаете? То есть я им объясняю, у меня... А о чем? Вы... Или лучше вот, вот этого, а они не объясняют. <связывая> как бюллетик, смотрите, никто не объявил даже, сколько бюллетеней было на участке на момент начала голосования, Вечательно сколько их сейчас. Слушать, ну, никто не сказал. Сколько их было? Скажите мне, если вы знаете. Сколько да. их было? вы, а вы, вы говорили, секретарь, вы должны отвечать за говорить, все бумаги, вы отвечаете за бумаги. Вы мне мешаете. Сколько было? Вы мне мешаете. Вы Чем вы мешаете? Меня? Нет ни не одного... А вот вы с на нее <с прыгнули? Вы с крова на нее прыгнули? Никто. Вы меня надоело мешать. Ничего я вам не дам. Ответственная книга. Не портите бюллетени. Фиксируйте, что арбуз бюллетени, хотят вырвать бюллетени. Какие-то. Я подойдут. хочу их посмотреть. Все, вот, скорая скоро я чуть не приехала. Странно. Я ждал этот, если тут дома скоро, они мне обещали. Но что-то она не приехала. Они меня не допустят по счету голосов. Москвы. Будет брато. Поэтому вам как-то надо. Есть... Надо... Мне надо того, чтобы хотя бы что-то фиксировать, потому что я же не могу ли сказать «здоровье, меня начнут бить». А я буду одной рукой говорить «ребят, раздевайте, одну руку буду сопротивляться, буду снимать». И тут как минимум раз, значит, вот этот из администрации чувачок и вот этот паренек, который из армии пришел наблюдать, тоже их парень. Дик, извиняешь, а вы разумеете право, здесь пожалуйста закрыть уйти? Имею, пока идет подсчет голосов. У нас присутствует Один два 2, 3, 4, 5, 6, 7 на нас 7 человек, у нас есть кору, мы можем считать голоса Почему мы этого не делаем? Мы не считаем Нет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну все, только начинали 1, 2, 3, 4, 5, 6 Коллеги, вы считаете, почему, почему не производится закрытие участка причем голосов и, соответственно, оглашение результатов? Сколько осталось э, этих самых бюллетеней на руках, не покашны. Но пока не никаких объявлений. Время э, 20.07. Королевская комиссия. Я предупреждаю вас об уголовной ответственности за классификацию итогов в вашем личном ответе, личном ответе в каждом, в каждом из вас. Это редактированный аппарат установления цикросети. Мы также направили присутствовать в помещении для голосования, в день голосования, при проведении голосования, для голосования, при проведении голосования в помещении голосования. Mm -hmm. при подсчете голосов, установление итогов голосования на Это... получение сообщения принятии в следующей комиссии. Я понял хорошо. То есть нет. Это какой -то... Yes. Это да, порядок проведения общероссийского голосования, которое регулируется проведением общероссийского голосования. Про то, что имеется здесь, это же это, плевай. Вот приехала эта тетенька. Я так понимаю, сейчас будет пытаться навести порядок. А мы будем это все фиксировать. Тетенька, которая не знает, это древоторитет. А, тетенька, которая не знает, это древоторитет. А, а? да, да, да. Мы да. сидели на расстоянии не менее полутора метров. Это куда? Да. Ему показывали все документы, насчет которых он спрашивал. А всяк тут на все. На я к ним не допустил. А? На я что видел? На Ему показывали все документы. На наблюдатели, вот на на на вот на вот вот присядьте, пожалуйста, на своем месте. Идите этого. сюда, наблюдатели. Вам, вам, вам, вам самому не нужно. С вашего последнего нас, котенка, возможно вас пыль, в вашу, в ваши тыкает Прекратите а вы, меня скрепли. а вы не понимаете. прекратите меня я вас, я вас назвал маленьким милым котенком. Вы как последний социальный личность Вам не не, не, не Я не хочу за это ваша комиссия. Вы, вы вместе стоите в, руки. в руки. а вы вместе стоите в руке. Все <прав communist> На камеру подтверждаю, что сейчас в 21.15 меня так и не ознакомились с книгами избирателей. А у мужчины работает 2000... Как мышца на этом хорошем, пожалуйста, называйте хорошим. Я, я вас тоже не оскорбляю. Он улыбается, я улыбаюсь даже Отойдите, отменяйте От, да. маску. Если я вам слышал близко, то вы отходите. Как вы мне с ним говорили? Примуете, Примуете, это, Прим, примите, пожалуйста, меры к молодому человеку. А как он вы нам мешали целый день? Он подходит ко мне, кричит в глаза, не надевает маску. Будьте, пожалуйста, здесь. Чтобы успокоить этого молодая. Эти провокации при вас самое быстро. Просто мужик со спиной прячется. Давай иди, считай. Ну, вы можете анексать. Не за... подходите ко мне. Вас что-то не, не, не, не, не, не устраивает, вы устраиваете. Ну отходите, похожий, заходите. Давай быстрее. Как девочка маленькая плясал, люди, на раушок. Полиция его отсадила, нормально, сидела, безум жопу тасунул. Ты что говоришь? Я, я не вам говорю. Я стараюсь, чтобы вы говорили. Вы обрешаете а, работу. предлагают на победу дня по тому, чтобы исключить э, господин. У вас нет у такого права. У меня, у, вас у, так... у меня нет комиссии. Нет, у вас нет права. Когда с вами разговаривают, нужно смотреть на оппонента. Наденьте маску, это не терпится. Да, Если панец. вас что-то не устраивает, не надо же меня отвечать. Руки уберите свои. Я не трогаю вас руку. Руки уберите свои. Да мне по барабану трогайте у меня или нет. Передавай также уже стекулироваться, у меня начали какие-то претензии предъявлять. Уберите руки. Что вы скаете да снова? делами люди занимаются, маску. Вот это все ваши отношения. Вы сидите, смеетесь, как... Я работаю свой работу. И какой-то член комиссии, 15 летняя девочка себе идет. там у нас, я думаю, сразу видно нервы, не в порядке. Мужчины, успокойтесь, подсоединяется. Рука, уберите свои. Иначе А его не выведут? Его это как... мы не Как вы думаете, Где он для меня видеть. Это было здорово.